Друзья, всем привет! Рад вас видеть на моем канале. Сегодня мы вместе с вами приготовим десерт. Давненько у нас не было на канале десертов. В общем, приготовим знаменитый чизкейк Нью-Йорк. Так что сразу ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А мы начинаем! Итак, начнем приготовление нашего чизкейка. И для начала нам нужно приготовить основу из песочного печенья. У меня тут 160 граммов магазинного печенья. Это самый простой вариант, чтобы максимально упростить вам приготовление. Вы, конечно же, можете испечь печенье самостоятельно, то есть тут уже по вашему желанию. Вы даже можете использовать бисквит. Я измельчу печенье вручную, мелкую-мелкую крошку. Также это можно сделать, например, брендеры или комбайне. И теперь мелко-мелко измельчаем. Итак, когда полностью все печенье измельчилось, я добавлю сюда граммов 30 сахара и щепотку соли. Вот. Все хорошенько перемешиваем. И теперь добавляем где-то 60 граммов растопленного сливочного масла. И перемешиваем до однородности. Консистенция должна получиться, ну не знаю, как тесто или пластилина, чтобы мы смогли из него слепить основу для нашего чизкейка. Чизкейк я буду выпекать вот в таком кольце. У меня 20 сантиметровое. Это профессиональное кондитерское кольцо. Вы также можете использовать обычную домашнюю форму. Я застрелю дно кольца фольгой. Обязательно сделать это нужно очень плотно. Очень сильно прижимаю фольгу к бортикам формы, чтобы наш чизкейк никуда не вилился. Если фольга тонкая, лучше всего это даже сделать в несколько слоев. Итак, я прижал фольгу к форму. Теперь всыпаю сюда всю песочную основу. Чтобы дно нашего чизкейка было идеально ровным, мы будем трамбовать стаканом. Просто вот таким образом прижимаем. Основа для нашего чизкейка готова. И, друзья мои, отправляем основу нашего чизкейка в заранее разогретую духовку при 180 градусах примерно на 7-8 минут. Как основа приготовилась, дайте полностью остыть. и временем приготовим сырную часть. Для этого нам понадобится сливочный сыр. У меня тут 900 граммов. Главное, чтобы это был не плавленый сыр. То есть он должен быть вот таким густым и хорошо держать форму. Также, помимо сыра, нам понадобится сахар 220 граммов, 4 целых яйца и 1 желток, 60 граммов сметаны 30%. 60 миллилитров сливок, 33%, 1 чайная ложка ванильного экстракта, немного соли и 1 столовая ложка кукурузного крахмала. Кукурузный крахмал сделает наш чизкейк более плотным, то есть у нас получится точно прочным и не жидким. И да, еще очень важно, чтобы все ингредиенты были компной температуры, чтобы из-за дисбаланса температур у нас не пошел сыр комочками. Это очень важно. Итак, к сливочному сыру добавляем сахар, щепотку соли и пару минут взбиваем на средней скорости. Если нет миксера, все это спокойно можно сделать венчиком с помощью рук. Как сыр с сахаром перемещали, добавляем по одному яйцо. То есть, хорошенько перемешиваем и добавляем следующее яйцо и в конце добавляем один желток как все смешали добавляем сметану сливки немного ванильного экстракта 1 чайную ложку и в конце добавим кукурузный крахмал и все еще раз перемешиваем до вот такого гладкого состояния. И все выливаем в нашу основу. Вот так. Ой, какая прелесть. Итак, друзья мои, отправляем наш чизкейк в заранее разогретую духовку при 160 градусах на водяной бане на полтора часа или до готовности. Как я делаю в водяную баню, беру противень с водой и ставим на дно духовки. Как он будет готов, открываем дверцу духовку и даем остыть примерно 45 минут. Итак, друзья мои, наш чизкейк хорошенько остыл. Теперь прикроем пищевой пленкой и отправим в холодильник на 4-5 часов или на ночь. Только после этого достаем из формы, потому что в противном случае он у вас просто развалится. Нужно, чтобы он остыл и стабилизировался. Теперь порежем на куски. Я рекомендую смачивать нож в теплой воде перед каждым куском. Давайте я вам покажу, что у нас получилось внутри. Вот, друзья мои. Посмотрите, какая прелесть. И, друзья мои, украшаем наш чизкейк любимыми ягодами. В моем случае это малина. Вот так украсим, красивенько поставим. И смородина у меня тут, вот так. И в конце украсим листьями мяты. Полем малиновым пюре. И теперь посмотрим, что же у нас получилось. Ой, какая это нежность просто. Друзья мои, посмотрите просто на это. М -м -м. Ну что, друзья мои, посмотрите, какая прелесть у нас получилась. Согласитесь, выглядит очень красиво. Уверен на 100%, что это очень вкусно. Вы можете это поставить на стол, можете кому-то подарить. Он делается очень просто, из самых простых и доступных ингредиентов. Думаю, это видео вам понравилось. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Ставьте лайки под этим видео. Всего хорошего и увидимся очень скоро. Пока-пока.